друзья привет с вами магазин 712 фото и сегодня мы с вами поговорим о том как закрепить самую популярную камеру в мире туда куда вы ее еще не закрепляли и у вас три секунды на то чтобы написать в комментарии что это за камера И нет, это не Sony. Это камера в вашем смартфоне. И сегодня мы поговорим о том, какие штативы, какие крепежи для смартфона бывают и что они могут вам позволить сделать. Да, на эту камеру снимают все и даже профессиональные фотографы и видеографы. И нет, они их не чураются. И очень часто за счет того, что эта камера всегда с вами, и эта камера находится в очень маленьком корпусе, эта камера уничтожила целый рынок всяких разных маленьких мыльниц и маленьких дешевых беззеркалочек. Поэтому относиться к ней несерьезно уже невозможно. Эта штука может снимать в 4К, эта штука может снимать некоторые модели в 40 мегапикселей, эта штука может снимать в HDR. И так далее и так далее поэтому рано или поздно вы захотите ее куда-либо закрепить Итак, сегодня мы посмотрим какие варианты у нас есть начнем мы со специализированного крепления со штативов есть у нас в магазине парочку штативчиков с очень необычными креплениями на голове помимо того что у нас здесь есть стандартный винт четверть дюйма как и в любом другом нормальном штативе легким движением оно превращается в зажим для телефона. Как здесь, так и здесь. И теперь вместо вашей фотокамеры мы можем поставить сюда смартфон. Удобно. Да, блин, да безумно удобно. Гибкие ножки, шаровая голова, все хорошо сделано. И стоит относительно недорого. Всего лишь 1900. В любой поездке будет прям супер-пупер. Можно и снимать прямо, можно снимать себя. Можно поставить куда-либо снимать таймлапсы. Если это какой-то парапет, можно вернуть вокруг парапета и закрепить также смартфон. Смартфон весит практически ничего, поэтому почти любой штатив может его держать. Помимо этого, есть вот такие вот малыши. Быстроскладные нога выдвигается, ставится и вперед. Жена пользуется ровно таким же для того, чтобы заниматься спортом дистанционно с тренером. На сегодняшний день очень актуальная тема. И внимательный зритель может обратить внимание, что здесь, здесь есть специальный крепеж, так называемый холодный башмак. А это что значит? А это значит, что мы можем теперь поставить сюда, например, звук или, например, свет. Вот и все. Уже мы можем светить любым относительно профессиональным светильником, например, Epocer MC, и также можем писать более крутой звук, например, направленным микрофоном от компании RD. То есть. Крепежи для смартфонов уже дошли, даже до этого. То, что можно, дополнительные аксессуары. Хочешь звук, хочешь свет, хочешь еще что-то, поставь сверху и используй. Но штативы не самое интересное, что мы можем сделать с нашим телефоном. Потому что есть специальные переходники, держатели для смартфонов. Да, по сути, это то же самое. Но посмотрите, сколько всего нам может дать обычный переходник. Во-первых... У нас снизу есть отверстие четверть дюйма, которое подходит ровно на те же самые штативы с теми же самыми резьбами четверть дюйма. У нас есть тот же самый зажим, холодный башмак, для того, чтобы установить какие-либо аксессуары. Например, все тот же самый свет, либо микрофон. Помимо этого, вот этот мой один из самых любимых крепежей от компании JGC дает возможность снимать как горизонтально, так и вертикально. При этом нижняя часть остается на том же самом месте, потому что винт под четверть дюйма отверстия остается снизу. Но эту лапку мы можем скрутить, и у нас появится четверть дюйма сзади, четверть дюйма снизу. И вот такое вот маленькое крепление можно использовать просто-напросто для того, чтобы снимать с рук с хорошим звуком, либо с хорошим светом. А есть и специальные разветлители почему не снимать и со звуком, и со светом. Все можно будет сделать. Достаточно выбрать подходящий под это переходник. Но вот эти вот два отверстия четверть дюйма полностью развязывают нам руки. Мы можем с вами взять какой-нибудь дешевенький штатив, недорогой, не, не самый высокий, не самый надежный, но его вот стопроцентно хватит подвес вашего смартфона и даже с аксессуарами. Мы можем взять какой-нибудь компактный маленький штатив просто с резьбой четверть дюйма. Мы можем с вами взять совсем компактный штатив четверть дюйма и получить и ручку, и штатив. Мы можем с вами взять недешевый металлический профессиональный штатив с быстросъемной площадкой, с отсутствием пластиковых деталей. Можно оставлять его под дождем, на морозе, и ему ничего не будет. Он метр пятьдесят, можно брать хоть в горы, хоть ставить в воду, ничего ему не станется, еще вашим детям передастся это наследству. Можно взять вот такой вот монопод и удлинить свою руку на метр двадцать И либо снимать селфи с большого расстояния, например, вот так. Либо подлезать смартфоном за забор, либо под забор, либо туда, куда еще у вас не дотянется рука. Только чур не нарушать законы. На этом фантазия не заканчивается. Мы можем с вами взять специализированные прищепки с шаровой головой, накрутить ее сюда и, например, закрепить телефон на полку, на какую-то дверцу, на какой-то парапет и снимать с очень неожиданных ракурсов. Например, вы можете закрепить его на дверь и снимать видео как закрепленные камера с дверью будет открываться-закрываться и получить очень необычный ракурс. Можно прицепить на какой-нибудь скейтборд, на что-то подвижное, поскольку вес и размеры вашего смартфона позволяют все это сделать. Также, куда еще можно его закрепить? Например, для любого фотографа либо видеографа очень важно сейчас в рамках собственного продвижения снимать бэкстейджи. В бэкстейджи очень часто приходится нанимать кого-нибудь второго для того, чтобы он тебе снимал. Но всегда можно обойтись и тем, что у тебя есть. Например, если у вас не занят башмак, воспользоваться переходничком и установить ваш смартфон поверх вашей камеры. И ваш смартфон будет снимать видео бэкстейдж того, что снимаете вы. И потом быстренько выложить ваш в инстаграм прямо на ходу, на бегу. И, наверное, последнее интересное, что я могу посоветовать, и что очень сильно расширит ваши возможности при съемке на смартфон, это, опять же, один дополнительный хитрый переходник. Переходнику-зажиму мы крепим в отверстие четверть дюйма вот такой вот хитрый переходничок, который является переходником под GoPro. А под GoPro, те кто знают, есть бесконечное количество разнообразных крепежей. Есть присоски, есть крепежи на руль, есть крепежи на голову, есть крепежи на плечо, на кепку. Есть крепежи на рюкзак, есть, можно использовать крепежи, которые для кисти можно прицепить его к ногам. Вот через вот такую быстросъемную площадку. Мы можем, например, закрепить наш смартфон к себе на грудь. А можем на собаку, а можно на серф, а можно на музыкальные инструменты. И все это можно использовать с вашим смартфоном, который может снимать 4К, который может снимать замедленное видео, который может снимать дистанционные фотографии и много-многое другое. А теперь представьте, что все то же самое можно провернуть и с вашим планшетом. А на этом у меня все. Не забывайте подписываться на наш инстаграм, на наш ютуб, приходите к нам в гости, заходите, и делайте заказы дистанционно, мы отправляем по всей стране и творите безумие.